Молодец! А и к другому! <свес> Куша, да? <смех> Борьба за место под солнцем. Это после миски корма. Они сегодня начали да, сколько трое или четверо для, кушать сами уже из миски. Четверо, да. Четверо начали кушать уже из миски. Ну <смех> что-то белое, эта лапка что-то торчит. Валит. Я не могу <связи> Ты доволен? <связи> <Я не> могу... <связи> Ты доволен?